بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا я, О Аллах, укажи мне в этот день путь, ведущий к Твоему довольству. Не дай сатане овладеть мною и сделай моей обителью рай. О исполняющий мольбы просящих! Басмиллахи Во имя Аллаха, В этой молитве мы просим у Бога, о Боже, помоги мне быть в состоянии, делать то, что вызовет твое довольство. Если хочешь знать, доволен ли тобой Бог или нет, сначала посмотри, доволен ты Богом в сердце своем или нет. Если вы полностью довольны Богом, знайте, что Бог также доволен вами. К сожалению, большинство людей недовольны Богом и на протяжении, и на протяжении жизни переводят всякие аргументы, типа «Почему Бог не дал мне это?» Или почему он дал другим больше и лучше из благ своих? Человек подобен пациенту, а Бог подобен врачу. Что делает врач? Он дает каждому особый рецепт в зависимости от его состояния. И больной не имеет права возражат, возражат, потому что знает, что врач лучше понимает ситуацию, чем он. И врач лучше знает, что делать. Мы должны быть такими же перед Богом, если он дает что-то кому-то, а нам дал этого, мы должны знать и быть уверенными, что это во благо для нас. Дает ли он нам то или иное, или не дают. Ва ссаламу алейкум ва рахматуллахи